Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная видеореакция на новый клип хаванского и Дружков. Да, ребята. Да, мы люди в черном. Блок. Э Давайте-ка приступим уже к видео, смотреть его будем. К сожалению, мы будем его без звука. Но я думаю, те, кто видели клип, они знают. о чем как... тема. Да. А Обо всему. Давайте без звука. Так, смотри, авторское право же. Хаванский на меня пожалуется, что я включаю. Так, мы переместились к нашему видосику и будем сейчас его смотреть и реагировать. Так, только сейчас. Давай. Так, вот они. Сначала спроси, а потом отлези. непонятные. Ага. Вообще. Ну, Кузьма. Ну тоже кто бы мог подумать? Кузьма очень часто видит. Беграшен бос идут и. Ну там был Пем мед, Клип его старый. Воу, о, типа такие типа крутые, типа это. Там люди в черном да, типа. Типа. Только не люди черном, а мен. Какие бизнесмены? О! Все, начало жара. Матьюки. Сейчас под Очень много матюков. Матюков, да, да что. И рифмы никакой нет, учего про медицина что-то там заговорил какой-то, реально, я так смотрю, это да, да, фигня какая-то Так, тем более, тут даже не подходит это Дружко И мини-дан, Как-то с, Жарах... с Жараховым было намного лучше Да, с Жараховым Ты задарил Ваня Жарахова? Да, смотрел я... же Клинская, где не рекламировали У вас Клинская? Ну ладно, проходим Так, наше данное видео, смотрим что-то Да, мы как первый О, раз О, Малахов, сейчас Малахова расстреляют на то, что он продвигает Шурыгину опять. Хочет стать блогером. Да, у него есть канал, типа Малахов 007 И типа он там уже... Шуры -муры с Шурымуры этой... Сколько у Шуры... него уже подписчиков? Там малава, что это нет. Так, ну мы не об этом уже клип, ну, он его да. поехал. Очень много матюков в этом клипе у Хованского. очень много Дружко вообще, ну, Даже а еще же... как я первый раз его посмотрел это видео Дружко вообще, вообще на самого о... себя в этом видео не похож НЛО тоже неправдоподобное Да Здесь будут выстрелы тоже неправдоподобные ну Да и сам Миниган тоже неправдоподобный Ну, ну как это, это, в принципе, графика черные. нормальная, графика да. хорошая Где-то да, в Москве, да, да, снимал? Ну, это, это, скорее всего, в студии, хро вы... хромакеи нанимали да. Так, ну или? может не. вот да, видишь, спушечко. Непонятно, чей НЛО, блин, компьютерная графика, это видео. Ха... Ну, Ой, а да. это НЛОшник. Где-то я уже видел в каком-то YouTube канале этого да. НЛОшника. А вот где понять не могу. Да Так. Где-то я уже на каком-то канале его видел, как Чебураша ТВ, что ли. А, нет, это косяк, это мис Кейтер и мистер Макс. А, точно, у Мисскейтер и мистер Макс, такая же херня была. О, все, короче, титры пошли. Опять Ник Черников, как этот. Черников, а здесь Ник Черников. А, скорее всего, то НЛО, это был Ник Черников, скорее всего, да. Скорее всего. Ой, блин, вообще. Да, уж вот такой вот выдался клип Дружко и Хованского. В принципе, я ожидал, что это более лучше, более качественного контента, то есть. Я Ра. думал, когда зайдет, оно как-то не зашло очень как-то Это Лор реально потом. Как-то и, во-первых, рифмы нету толком, то есть, и, опять же таки, поют, чёрт В основном... Ра раньше, раньше у него раньше были, Лу раньше вот, было да. лучше Я думаю, я смогу... У кого, Дружко или у Хованского? Я думаю... У Хованского, он Дружко там, типа, пел свой рэп, типа, бля. Я он... думаю, я могу за всех передать, что клип не очень получился Да, в принципе, мы все Но... ожидали лучшего но в принципе хайп, корот, хайп. хайп да, погони за хайпом, люди халтурят везде, халтурят, да. вот быстро-быстро все делают ради денежек опять же А вот еще у кого-то музыку беют, короче. Воруют, да. Да, воруют тупо да, вообще музыку. Но тут понятное дело из этого, люди люди в черном немножко переделали. Но это не суть важно. Если была бы рифма нормальная, была бы затея хорошая. Да. Вот когда дружко с Жираховым было лучше, как-то, вот согласитесь. Согласен, поставь лайк. Да и сама Я рифма не... поезд Хайпа тоже Было получше, да. да А у Хаванска, конечно, были хорошие работы Это вот с Big Russian Боссом. Не знаю, конечно, почему так набрало мало просмотров Да но... А еще но... это про, про этого, про no 7 тоже хорошие Диз, да. единственное что И... И... А необъяснимый нет. хайп Тоже хорошая у Дружко была Не, объясни... Не было у него такого необъяснимого это, это действительно Дружко Соболева необъяснимо на факт. Так, ребятки, на этом у нас все. Я заканчиваю нашу реакцию Всем. Общий вердикт, короче, мы недовольны клипом. Мы требуем годного контента. Ну, видео, видео. Тем более, дружко, это ж такой человек, который сам за годный контент на ютубе. Так что Так что подписывайтесь на канал Вани. Это вы зеленый человек. Человек хромакей. И на канал Матвея. Мистер Матвей. Да. Ну и, конечно, на мой канал, на который выложится это видео. Все на эти на наши с Матвеем каналы будут ссылочки в описании. Конечно, я наверное, оставляю. оставляю со... нам в Конечно, я оставляю ссылочки в описании, когда говорю, И ждите что я оставлю ссылочку. Это видео группу ВК тоже мы. Оставим. Если вы хотите, мы дальше делали такие да. офигенные видосики. Короче, ставьте много лайков, что я пойму, что это видосик был офигенный. Давайте наберем снимать... под нашими каналами на этом видео хотя бы 30 лайков, и мы снимем продать. 20 лайков. Другого... Новую ну, про 20. Не, но принципе, ну, 20-20, нормально. Я 20 лайков, и мы снимем новую реакцию. На какое-нибудь офигенное на... такое. На видео новое, новое. какое-нибудь это. Ну, которое появится. Опа, а что это? Это Ангел вернулся. Это Ваня человек хромакей. <laughs> Человек хромаки, Ваня, реально. Если <смех> это видео попадет не в нужные руки, это хромакей. Так, все, что-то я уже заговорился много. Давайте, все, пока, удачи. Всем, всем, пока. всем. Пока. всем пока. Так, хватит, мне, моя камера.